Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вот такой нарядный бантик. Его размер 9 см в длину. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла атласную ленту и ленту из органзых горошек. Нарезала две пары лент. длиной 37 сантиметров а ширина этих лент два с половиной сантиметра срезы я обработала огнем а на отрезках я уже поставила маркеры отступив от края справа и слева по 10 сантиметров. Все точно так же. Для обработки серединки банта я взяла отрезок ленты из органзы и длина его 15 сантиметров. Итак, начнем складывать петлю. Отрезок я складываю таким образом, чтобы у меня выровнялись срезы, совпали маркеры а вверху у меня образуется треугольник этот треугольник я буду совмещать с маркером расположенным на левом конце ленты вот так правый можно оставить если вам неудобно держать уголок одним, одной рукой теперь я и левый конец ленты отворачиваю от себя и еще раз поворачиваю уже вниз и средств совмещаю со сгибом. Получается вот такая змейка. Теперь правый конец ленты. Здесь я поправляю ленту из органзы. Опять возвращаю ленту в положение треугольника и эту ленту поворачиваю на себя, маркер совмещаю с уголочком. Здесь у меня петли тоже на одном уровне. Ленту отворачиваю от себя и свободный край опускаю к сгибу. Все петли ровные. За этим нужно проследить. Все хорошо. И теперь можно эту деталь скрепить канцелярским зашивом. Вторую деталь я буду делать в зеркальном отражении. Здесь также совмещаю срезы. Маркеры мне тоже совпадают. И вверху образуется треугольник. Опускаю теперь уголок к правому концу ленты. Теперь здесь, по линии, на которой расположен маркер, я сгибаю ленту. а свободный конец опускаю к этому сгибу. Теперь левый конец ленты поворачиваю на себя, совмещаю с уголком маркер, ленту отворачиваю от себя и теперь свободный конец опускаю к сгибу. Все петли на одном уровне. И таким образом у меня готовы две детали. Теперь берем иголочку с ниткой сшиваем эти детали булавки нам уже не нужны их нужно вынять здесь важный момент нужно обязательно прошить уголочек захватить иголочкой с одной стороны и с другой стороны уголок. Если вы этого не сделаете, то бантик может развалиться. Одна деталь прошита. И точно также прошиваю вторую деталь. Особое внимание уделяем уголку. Теперь можно нитку стянуть и закрепить нить. И на этом этапе я увидела, что бантику чего-то не хватает. Меня смутили пустоты, вот эти пустоты между крылышками бантика. И я решила добавить еще одну деталь. Сделала отрезок длиной 20 см, двойной, конечно же, из атласной ленты и органзовой. И теперь я соберу самый примитивный, самый обычный бантик. Отмечаю центр отрезка, складываю срезы и проверяю ширину этой детали у меня должно получиться 9 сантиметров чтобы бантик смотрелся гармонично и был красивым и теперь по центру прошиваю вот как определить э, точно ли вы попали в центр а вот так складываете крылышки и видите что они совпали значит все хорошо работаем дальше Теперь эту деталь я закреплю снизу бантика и заполню немножко нам пустоту. Теперь обратите внимание, у ленты из органзы горошек есть лицевая сторона и изнаночная. Это изнаночная, а это лицевая. На лицевой стороне горошек смотрится ярче. Ленту эту я складываю вдоль пополам, а срезы обрабатываю огнем. И теперь наношу клей в центр банта и приклеиваю эту полоску. Этот бант можно поставить на зажим для волос, на повязку или ободок. Что вам нужно, то и ставьте. Бантик готов. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии. Лайки, кому понравился мой урок. И подписку, кто еще не подписался. С вами была Ирина. До новых встреч!